Добрый день дорогие друзья подписчики канал я продолжаю цикл видео канал на YouTube от а до я я вам буду показывать как я создавал наполнял и развивал канал Значит, сегодня я вам расскажу о том как я выбирал нишу э, и название канала а, друзья это очень важный момент не зря говорят как корабль вы назовете так он и поплывет в известной мультике а, если вы Хотите, чтобы ваш канал развивался, чтобы он был интересен и вам и другим, вам нужно правильно выбрать нишу на YouTube. Давайте с вами перейдем на YouTube. Как не авторизированный пользователь, лучше, конечно, это сделать из браузера Chrome, войти в режиме Incognito. Вот на этом компьютере Chrome не установлен. Просто войду без авторизации. Почему? Потому что в этом случае. YouTube вам начинает показывать непредвзято без всяких ваших рекомендаций, пожеланий со стороны YouTube, Но самое интересное, самое популярное видео. Посмотрите, что наиболее популярно на Ютубе сейчас. Вот канал, который называется популярный в России. И смотрим, что у нас тут популярно. Конечно, популярна развлекательная тематика, различные обозревательные вещи, связанные с машинами. Естественно, очень популярная сейчас тема, связанная с Украиной. Ну, естественно, спортивная тематика, вот фильмы, мультики, ну, музыка. Вот, чтобы выбрать нишу, нишу, вам нужно определиться именно с тематикой вашего канала. Я решил выбрать развлекательный канал, мужскую тематику выкладывать на него вначале решил исключительно бои без правил потом еще раз пересмотрел курс курс Эльдара Гузаэрова мастер ютуба и Эльдар там подкинул мне классную идею что очень популярные вещи связанные с различными достижениями там, с восхищениями чего то то есть люди хотят на кого то быть похожими и я решил на свой канал выкладывать кроме боевых, боевых искусств различных людей которые своими поступками меня лично поражают достижениями, которыми можно гордиться. Применительно к моему каналу буду рассказывать, то есть я выбрал бои без правил, да, но чтобы быть уверенным в вашей нише, вы конечно должны проверить. А интересно ли еще кому-то эта ниша, кроме как вам? Значит, как это сделать? Значит, для этого необходимо использовать сервисы. Ну, я вам рекомендую пока ограничиться сервисом яндекс директ вы можете перейти на яндекс и написать поде яндекс директ вот, нажимаете найти и яндекс вам сразу дает ссылочку на этот замечательный сервис в этом сервисе вам необходимо нажать на кнопочку подбор споров и посмотреть Насколько популярна ваша ниша? То есть здесь вы набираете название вашей ниши, например, мои без правил». И нажимаю «Подобрать». Чтобы пользоваться сервисом, вам необходимо иметь почту на Яндексе. Вот, вводим адрес почты, вбиваем ее пароль, нажимаем «Войти» и я могу пользоваться этим сервисом. Обратите внимание, написал и без правил. 194 тысячи раз за месяц в Яндексе ищет эту тему. То есть тематика популярная. Что я могу еще сделать? Я еще войду на сам YouTube. И на ютубе наберу «Баи. Баи. 47 тысяч видео. Ну, в принципе, конечно, для м, развлекательной тематики небольшая конкуренция. То есть, в принципе, конкуренция больше для бизнес-тематики. Количество людей ищет значительно больше, чем выдает YouTube. То есть ниша очень интересная. То есть, смотрите, я однозначно, скорее всего, на этой нише м, пробьюсь Потому что людей кому? Это интересно. Значительно больше, чем, например, роликов которые предлагает YouTube. То есть ниша замечательная. И обратите внимание, лидеры просмотров набирают ролики набирают 200 тысяч за 7 месяцев. То есть если поделить из расчета на месяц, то в принципе нормальное количество просмотров. полтора миллиона. То есть ниша актуальна. То есть, я Правильно решил двигаться вначале, пока канал молодой и малопопулярный, по тематике бои без правил. Это будет и название почти моего канала, связанное с этим, и название ну, ключевого слова, по которому я буду Но ну, а о ключевых словах, о подборе ключевых слов более подробно, я расскажу в следующем ролике. Значит, вот таким вот образом, определившись с нишей, проверив на популярность этой ниши вы можете создавать канал благодарю всех, кто досмотрел ролик до конца по выбору ниши если вам понравилось, нажимайте нравится если есть вопросы, пишите комментарии буду отвечать